Уважаемые коллеги, Центр обучения компании «Инфострой» предоставляет цикл видеоконференций, посвященных приемам работы в комплексе А0. Меня зовут Наталья. Сегодня мы подробно поговорим о правилах составления сметных расчетов по базе «Госэталон-2012». Сметно-нормативная база «Госэталон-2012» уже два года используется нами для расчетов стоимости объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Методика работы с «Госэталон-2012» известна, однако по опыту работы отделов сопровождения и обучения нашей компании считаем необходимым еще раз поговорить о практике работы с «Госэталон-2012» в комплексе А0. Вопросы, которые мы рассмотрим. Общие сведения о базе ГОСЭТАЛОН-2012. Расчет смет базисно-индексным методом с пересчетом в текущие цены по видам работ. Базисно-индексный метод с построчной индексацией. Рассмотрим правила расчета стоимости неучтенных материалов. Особенности расчета накладных расходов и сметной прибыли методика пересчета готовой сметы по индексам к единичным расценкам и расчет сметы в двух уровнях цен. Прослушав данную видеоконференцию, вы убедитесь, что составление сметных расчетов по базе ГОСЭТАЛОН 2012 выполняется легко и без особого труда с помощью автоматизированных операций и функций комплекса А0.